Люблю читать потрясающие СМС в комментариях под материалами о Warzone Mobile. Как бы помягче объяснить этому парню, который, кстати, на меня подписан 7 месяцев, большое спасибо, ты красавчик, что мобильная колда и Warzone это по сути свои братья. Правда не родные, а сводные как минимум. Ибо в мобильной колде есть такой китайский родитель как Tencent, а вот в Warzone его нет. И кто бы что ни писал, но факт остается фактом, что Будущая игра ⁇ это логичное развитие серии Call of Duty на мобильных устройствах, которое направлена не то, чтобы, так сказать, убить мобильную колду, а чтобы еще больше нарастить аудиторию, да и бабла поднять куда же без этого. Я считаю, не нужно сторониться чего-то нового, тем более если это что-то будет чем-то хорошим, я уверен. На этом с лирикой закончим, пора переходить к делу. Здорово, мужские мужчины! Вот и случилось то, чего многие и не ждали. Официально подтвердили сетевую игру Warzone Mobile. А еще я давным-давно говорил, что ее сделают, чтобы игроки Warzone могли быстро прокачивать свои оружия для составления комплектов. Откровенно говоря, для меня был шок, в каком виде они это сделали. Разработчики говорят, что это более сфокусированный режим мультиплеера, который отличается от MV2 и колды мобильной. Его главная задача типа прокачка пушек и небольшая тренировка перед королевской битвой. Ну да-да, так бы я в это и поверил, если бы не одно но. Но к этому я чуть позже вернусь. А сейчас давайте разберем постер, в котором уже анонсировали карту ТВ-станция и скраб-ярд. Карты сами по себе самостоятельные. На них, кстати, можно до сих пор играть в сетевой игре первой МВшки. Это так вам, чтобы знали. Разработчики, к слову, пишут, что карты в в сетевой игре это вырезки из большой карты «Верданск». Прикольно, на самом деле, хотя по интернетам гуляет вот такой вот пост от разрабов с засекреченной картой. Народные умельцы уже разгадали данный ребус, и по их мнению, эта карта Шутхаус, с которой многие уже, конечно же, знакомы. И вроде как такой локации у нас в Верданске нет, так почему же эта карта у нас тут есть? Вопросов до хрена, ответов ни хрена. Давайте пока это все-таки оставим э, без объяснения, но я вернусь чуть позже. Итак, недавно был ивент Global был саммит, на который пригласили забугорных ютуберов, где они тестировали будущую игру. Они играли в альфа-версию, поэтому на график тут не стоит смотреть. В этом отдельном клиенте игры было много чего интересного, но и многое туда не засунули, потому что это нельзя еще показывать. И вообще, весь этот саммит был таким, знаешь, большим медиа триггером. Он, как вы знаете, проходил в закрытом формате, никакой трансляции не было, но зато каждый из приглашал ютуберов в определенный день выложил к себе на канал ролик с впечатлениями о данном событии. Естественно, в этих видео есть много информации насчет будущего. Объясняю, почему так было сделано. Ну, во-первых, на прямой трансляции Call of Duty Next все пошло немножечко не по плану и были неприятные текстурные баги. Помимо этого, было много еще там всяких глюк, недочетов. И вот в этот раз, чтобы игру в нормальном свете выставить, организовали, так сказать, сходку блогеров по колде. Причем тут ПКшников и консольщиков позвали, всем дали возможность снять ролик и уже впоследствии выложить его к себе на канал, так что там как говорится всякого говна мы не увидим. Кто зарубежных ютуберов смотрит, понимает о чем я говорю, все наверное уже все видели. На мой взгляд это очень хороший шаг, так как прогрев целевой аудитории нереальный, да и не только целевой. Не только непонятно к чему именно это приурочено, если игра выходит только в следующем году, как-то рановато вы не находите. Возможно, повторюсь еще раз, возможно, это все делается перед стартом открытой бета-версии, но мне почему-то кажется, что будет софт-запуск, и даже можно предположить, когда. Вернемся к вопросу по сетевой игре. Что с ней не так? На самом деле с ней все в порядке, и это только начало. Как вы думаете, если в мобильную версию игры засовывают все скорстрики, которые есть в Modern Warfare 2? Можно ли считать слова разработчиков о том, что сетевушка в Warzone нужна больше по Это, знаете, такой первый знаковый маячок. Второй маячок это то, что у нас будет карта Shoot House. Я уверен, карт к релизу еще подвезут, да и в дальнейшем их еще больше будет, как и самих режимов. Давайте все-таки посмотрим на скор-стрики, благодаря которым уже можно говорить, что сетевая игра будет на достойном уровне в Warzone. Но стоит понимать, что это придет со временем, потому что некоторые скорстрики coming soon, так сказать, чуть позже они будут добавлены, но это все, как говорится, фигня. Главное, что они будут. Все это точь-в-точь точь скопировано из МВ-2. Все оружия тоже скопированы из МВ-2. Все тактическое снаряжение и даже визитки для профиля скопированы и перенесены из МВ-2. Сам прогресс вашего уровня и плюшки, получаемые за него, один в один из той же МВ-2. Вот вам скрин из видео приглашенного ютубера, а вот мой скрин из <с> той же МВ-2. Сорян, за уже тавтологию такую копию кодирования еще креаторы подтвердили, что камуфляжи, прогресс оружия и скины будут синхронизированы, и то, что вы купите на ПК, будет в вашем профиле и на сотике, ну и наоборот. А чтобы правильно донатить по скидке в такие игры, как Warzone Mobile и Call of Duty Mobile, конечно же, заходите в телеграм-канал Фистера, который является моим админом в группе ВКонтакте. На нее, кстати, тоже подписывайтесь. Сейчас видос открыл бронь для покупки боевых пропусков на следующий сезон. В мобильной колдушке. Ну а также Федя сможет помочь тебе с донатом, если у тебя закрыт магазин в игре. Поэтому после просмотра бегом по ссылке в описании в лавку Фистера за качество ручаюсь лично. Итак, если у кого сейчас непонятки, что за дичь я тут несу, то в последний момент появилась информация, благодаря которой повествование про сетевую игру я вынужден нахрен прекратить, дабы сказать что-то важное. Многие из вас уже посмотрели материал про то, как оформить предрегистрацию на Warzone Mobile, если вы живете в регионе, где игра заблокирована. Если вы это еще не сделали, то по подсказке сверху коллективный на эпизод. Итак, сейчас некоторые пользователи, которые оформили предрегистрацию, начали получать вот такие сообщения, которые говорят о том, что на их устройстве пока что не получится установить игру Warzone Mobile. Такое уведомление получают владельцы не самых мощных девайсов. Почему же тогда зарягаться можно было без проблем, а сейчас вот такой прикол вообще происходит. Это все напрямую связано из-за софт запуска, который по предварительной информации должен быть в январе или феврале 2023 года, но это господа не точно. На этом софт запуске вроде как э, не должно быть вот как раз таки слабых сотиков, не расстраивайте если у кого такой девайс, это все из-за того что разработчикам нужно время чтобы все оптимизировать и вот чтобы на вашем телефоне все более менее нормально шло. Ловите еще интересную новостюшку друзья, когда я записывал геймплей в MV2, то решил еще по фану записать то как я открываю боевой пропуск за жетончики. Кстати. В Warzone мобильным вот такой вот вид у нас будет БПшка иметь, так что вот так что я заметил на вот этой записи, которую я сделал, к слову, 17 ноября. Короче, вот здесь в углу ничего нет, как видите. Зато сейчас, если зайти в этот же боевой пропуск, то мы увидим, когда у нас закончится сезон и начнется новый. И получается, что новый сезон в мв 2 стартанет 1 января, если ну, ничего не поменяется. Вот, к слову, по интернетам входит постер с практически релизной версии игры. Тут уже и магазин CP добавили, про не забывайте, господа. Магазин сам по себе тут есть, Battle Pass и какой-то тут ивент. Что мягкий запуск будет в ближайшее время, я на самом деле в это как бы охотно верю, так как к чему такая медиа шумиха и такие подробности от разработчиков, дополнительно подогревающий интерес аудитории. Ждем брата-братья и не забываем оформлять предрегистрацию на Warzone. Если вы не знаете как это сделать, то добро пожаловать ко мне в телеграм-канал. Если там у вас что-то не получается, то в комментариях задавайте вопросы. Вам обязательно поможем с ребятишками там. У меня, кстати, дополнительно для вас есть супер материал про Warzone Mobile, который я, в принципе, в этом ролике должен был рассказать, но не успел. Потому что тут супер инфа подъехала. Я лучше его немножечко по-другому оформлю. И если вы хотите, чтобы я его выпустил, то пишите в комментариях. Поехали! Да и кулаки че, с подписками оформляйте, чтобы все случилось как можно скорее. Это был Огнянский. Все только начинается.